SEO Это создание контента с учетом позиционирования в результатах поиска, например, в Google или Яндекс. Как этим пользоваться, чтобы заработать онлайн? Когда ты зарабатываешь на партнерском маркетинге, важно, чтобы ссылку увидела как можно больше людей. И, собственно, здесь тебе и понадобится SEO. Бесплатный инструмент Google Ads либо Яндекс Wordstat позволит найти ключевые слова, связанные с продуктами. Таким образом, Твой контент будет размещаться в результатах поиска гораздо выше, чем другие сайты. Следовательно, увидеть его больше пользователей, следовательно, заработаешь больше денег. На канале ты найдешь интервью о SEO с Костей Баньковским с Netpeak. Приглашаю вас к просмотру.